На связи Сергей Маузер и сегодняшний ролик будет посвящен опять сбыту. Среди вот наших писем, которые приходят к нам, и от настоятелей храмов, и, собственно говоря, среди электронных писем встречается часто такой вопрос: в Сергея, ну вот зашел там два в три храма свечи не берут заставляют епархии брать там этот бизнес нерентабельно это все дело нерентабельно дорогие мои родненькие мои смотрите я вам сейчас дам один вполне себе рабочий инструмент если вы его не сделаете то тогда вы с полным моральным правом можете такой писать вы же по сути ленивцы вы абсолютно ничего не сделали для того, чтобы входящие, э, входящие заявки, входящие лиды, они вас приводили прямо, ну, к большим и хорошим заказом свечей. Смотрите, мы живем в 21 веке, на дворе уже 2017 год. И те цифры, которые были для статистики в 2015-2014 году, они сегодня не работают, если, допустим, в 2014 году для того, чтобы, э, чтобы поймать 7 хороших заказов от храмов, нужно было проконтактировать с 70 храмовыми монастырями. Сегодня такие цифры не работают. Сегодня слишком очень много производителей свечей. Понятное дело конкуренция, Сегодня другие цифры, другие масштабы. Берете 700 конвертов почта Россия. Делайте туда call to action. Кто такой call to action, если кто не знает, объясняю, предложение, от которого нельзя отказаться. Всовывайте туда. И бомбите храмы не только электронными письмами, звонками, а рассылаете предложение в почту России. И чтобы подтвердить свои слова, смотрите, мы месяца три назад разослали 700 писем. Ну, с, с, с нашим кутуревшим с нашим предложением очень хорошим отличием от которого действительно трудно отказаться в ответ смотрите сколько пришло пришло заявок раз два три четыре пять шесть семь опять семь заявок пришло то есть семь храмов по монастырей ну там еще 20 конвертов валяется по по 30, по 40 тысяч мы это уже за заказ не считаем. Ну вот, например, с Владивостокской епархии, да, пришел заказ на 180 тысяч рублей. Ну вот мы самые крупные отобрали. И вот вы когда поймете, что сегодня большие цифры ролят, вы начнете по-другому мыслить, по-другому действовать и по-другому э, смотреть на те вещи, на которые смотрели всего лишь 2 или 3 года назад. И ради примера я вам приведу Смотрите, когда, ну понятно, у нас Гагарин полетел в космос Это все понятно, там другая совсем советская идеология была Давайте вспомним, как американцы запускали космонавтов на Луну Они запустили на Луну, все браво, все хорошо И потом был опрос у американцев Как вы видите, ну, 2016 год Ну, там, 2020 и большая часть американцев сказала, что мы там видим гостиницы ну, в, в космосе, нас возят туристические группы американцев туда-сюда, ну, как сказать, обратно. То есть была начальная точка, когда американцы убедились, что на Луну можно слетать, а развитие это дело не, ну, не получило. И в то же время, допустим, если бы в той точке американцам сказать, а как вы думаете, вот через несколько людей человек будет э, ходить с такой коробочкой, с пластиковой в кармане, может позвонить в любую точку Земли и в, э, связаться э, в, с любым человеком на другом конце земного шара, то, скорее всего, этого американцы положили бы в дурдом. На тот момент интернета не было. Поэтому ничего фантастического нету. Оставайтесь с нами. Приезжайте к нам на мастер-классы. С вами был Сергей Маузер. До новых флаконных встреч. Чао.